просто кнопочка. А что я с ним? А? снимаете? Все, да. А как я увидела видео? Типа, фотки, циферки. Так как у меня не удался пранк с мамой, так как она знала, что я буду снимать видео, я буду звонить своей блогерше-подружке Алисе. Я надеюсь. С тебя что... видос? Да. Я надеюсь, что она нас не пропалит и не спалит то, что типа, ты че, пранком занимаешься? А, она же прошарена, но ничего, а ну... мы сделаем сюда, что ничего не заметишь. Алло. Алло, привет, Алис. Это я, Алина. У меня просто деньги на телефоне закончились. Я решила с тобой поговорить. Ладно. Блин, я так по тебе соскучилась. Это тоже А что ты делаешь? Валяюсь. Вот. А ты? А, а, а у тебя есть каникул? Гуси, да, вообще капец. Понятно. Дома сижу, а ты? Я тоже дома сижу. Е. Вообще. Да. Забыла, что по Жиза, всегда забываю, что нам задали по математике да. во все глаза, что написано на доске а? Надо радоваться Не надо напрягаться и я говорю, зыркой во все глаза, что написано на доске по Матану. Вот. Хорошо. Как с Владом дела? Йоу, все круто. Просто замечательно. А, классно, да? Круто, замечательно. Артем. у меня просто бьет брат. Лол. Че он тебя бьет? Вообще, что ли? Мммм... Такой канал на YouTube продвигался. Нормально. Отлично. Даже так. Прекрасно, наверное, да? Просто замечательно. Романтично, наверное, да? Роскошно. Сейчас... С ума сойти! С наверное где-то я же не говорю сколько подписчиков тормозишь ты чё-то тормозишь У -у -у, меня что плохо слышно Фак. вообще деньги там ха ха тебя все хорошо в жизни. Цыпленка вот сейчас буду готовить. Че паришь меня вообще что ли? Что это такое? Щелки-палки! Эээ, реально? Да, я... Я звонила... Эээ... Я написала, короче, эээ... Петру транк песни, а потом еще звонок Апсольитов. Юла, ты понятно? Я не могу уже разыграть которого человека, Алиса, блин! Вот и подошел конец этому видео. Мы уверены, что вам понравилось это видео. С вами была Полинон и Алинон. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте нам лайки. Ну а на этом все. До встречи.